как только собрался на заводе, первую клавишу нажали, и тот специалист, который знает, он ее раскрутит обратно, то, что делает на компьютере. То же самое и наше человеческий орган. Тело. Оно записывает все, что происходит с нами. И весь негатив, и весь позитив. Каких больше мыслей в голове? Сейчас вообще? Возьмите себя, да, каждый из Позитивных мысли или негативных с утра? Своем. Негативных Телевизор, да, и нам начинают со всех там выливать. Газеты открываешь, то же самое. То это позавчера, буквально, да, позавчера, мы встали с Алматы сюда, и на полчаса он сдержался и, и сидел в зале ожидания из телевизора. Была одна хорошая новость в течение часа. Кит застрял где-то там, на да, вот, ему помогли. А все остальное это... Там шарахнуло, там бабахнуло, там не справились, взорвались тут, и вот это все. И все люди сидят, это все переживают. То есть мы с вами работаем как прием. Понимаем на себя, переживал внутри и потом понять не можем через энное количество лет или времени, почему появилась, откуда появилась эта болезнь, откуда появилась эта проблема. Умом мы начинаем анализировать, но наш ум так устроен, что он... люди очень быстро забывать. Кто помнит, что было 3 месяца назад, 27 дней, 3 часа, 16 минут. Вчера что было, не помню. Да? Позавчера точно забыли. А неделю назад вспоминаем. Вчера была Да, да. Да. Да. Ум – это ум. А вот тело наше, оно записывает, оно помнит. И никуда от этого не деться. И отсюда наши проблемы возникают – по здоровью. Вот в течение этих трех лет у нас были такие, ну, как люди сами говорят, чудеса, да, волшебство происходит. Куда-то делается вот эта опухоль, которую меня хотели вот уже, сказали, завтра приходите или через неделю, мы Нет. будем вас вырезать в Это 4, как куда этот раз эти узлы. Но человек это нормальное существо, это. Она никто не скучал. Я пошла это проверил. Спасибо, Наташа. Что я заметил, она очень помолодела. Да, правда. Да. Да. Да, она Привет. очень изменилась. Да, я причувствую, что я променила Конечно, но благодаря а -а -а. вам. Я видела, что она стала прекрасным аром. Надо понимать, надо внутри себя вот поднять и сказать, самое лучшее для меня, просто отпустить все. Вот это вот, зажимы ушли, зажимы были страшные. Страшные, мне меня как, такое вообще, просто, и там на работе у меня были такие очень сложные зажимы, и э, такое получилось, что меня э, немножко раньше до пенсии уволили с работы, я понимала, что это было, пришло мое освобождение, что меня уже там так зажали, что у меня уже совсем другие энергии, по-другому жить строить, по-другому. Посмотреть нельзя же. И потом смотрю я на мир. Глаза откры, открылись. Сколько интересного, сколько времени освободилось, сколько познаний, какие новые знания пришли, какие новые энергии пришли. И это совершенно не то, что ты, ты все время гнался на работу, бежал, ехал полтора часа, потом с работы пришел, что-то проглотил, и ты... Вроде бы как хочешь расслабиться и, и иллюзия расслабления. А мир-то другой. И жизнь приобрела краски. Я ну это просто здорово. Я просто очень благодарна. Это такой большой импульс, такая большая просто находка в жизни. Вот это просто для, для меня жизнь приобрела новый краски. Это был новый импульс, новый толчок. С работы ушли на пенсию, пошли что-то там ночью. Давай. Просто радуемся жизни. Просто радуемся жизни. Как там одна вот, ученица писала, что я сжигаю, а я вот наоборот читаю и смотрю, боже мой, какой же большой путь пройден, какими крупицами это было собрано. Вот другие люди, вот я вот, может, такой вот ту А сейчас я понимаю, ну, совсем по-другому. Потому что это было очень все... Она так себе прислушаться, опять же, вот то, что сознание диктует, то, что ум диктует. А когда я записывала, я там почитала, смотрю, хорошо, вот это уже по-другому, уже так, уже... Что-то новенькое пришло, что-то ну, новенькое, все, все, все. Поэтому вот, вот такая я рекомендую, если вы будете заниматься, ну, очень интересная книжка. Вот, <с с> Получилось. Что нужно этой сущности? Этой сущности нужна энергия. Энергия э, есть у нас. Потому что физика есть у нас. Мы аккумуляторы. Без аккумулятора машина что? Не заведется, не поедет. Электричество нет. То же самое нужно этой сущности. Но она не забирает этой полосы. Кто слышал про эгрегор? Прекрасно знает, что это такое. Две одинаковые мысли, это создает один эгрегор. Да? И передаточное звено между этим эгрегором и нами, вот эта сущность. Этой болезни, этой проблемы. Для того чтобы нас выкачать энергию, мы вот вроде вот что-то вот устаканился, успокоился человечек, да, все прекрасно, все нормально. И бабах что-то случается. Для чего создается эта ситуация? Для того, чтобы в этот момент идет выброс мощной энергии. Энергия страха это тоже энергия. Самая сильная. Да, самая сильная. Это тоже очень мощная. То есть Задача снять с нас потенциал энергии. Обесточилась аккумулятор. Так, следующий из А это пускай пока заряжается. И вот так проходит наша жизнь. Мы идем все время. Вот говорят же, полоса черная, полоса белая, да? Как зебра. Вот это и создается в нашей жизни, что мы вроде в белой полосе раз и в черный попадаем. Кто смоделировал эту ситуацию? Моделирует это то, что наша зависимость и то, что в нашу мысль мешалку подсовывает наше сознание, свои мысли подсовывает. А вот отличить, это мысли мои или чужие, очень тяжелые. Мысли очень много вокруг чужих. Вот часто бывает только о а человеке подумал, и раз он тебе звонит. Вот, сто лет будешь жить, только сейчас он тебе вспоминал. Он поймал твою мысль. Надо победить. И вот таким макаром мы приглашаем в свою жизнь проблемы, приглашаем вот эти болезни и всевозможные негативные ситуации. Но стоит успокоить ум, успокоиться себе, успокоить свое тело, убрать эти неприятные ощущения, которые сидят у нас тут, то там, то здесь, и тело успокаивается, ум начинает подчиняться нам. Он как спортсмен тренируется. И тогда происходит, что вот эта первая причина ушла, и тут появляется э, эта стена, оказывается, не стена, не стена, а огромные ворота. И открываешь, и можно в этих воротах потеряться. Там столько. Да, хочу это, хочу, хочу, хочу. Вот в этом начинается наша хотелки. Все хочу. Оказывается, э, не загородился мир от нас. Это просто мы загородились. Что-то нас отгородило от этого мира. И тогда начинаются вот эти все волшебства и чудеса в нашей жизни. Появляется тот долгожданный человечек, которого ждал всю жизнь. Он оказывается не где-то там в соцсетях или где-то там по в одном кабинете сидел. Просто есть такой случай. В жизни как не думал, 20 лет просидел, как-то в жизни думал, что... Это самое, да? И сейчас э, уже третий год пошел быть счастья. То есть убрал, ушла первая причина, и появляется тот же результат, позитивный. То есть, глаза у человека открываются. У нас таких случаев много, что, как говорится, счастье ходит рядом, но мы не замечаем. Это говорит о том, что вот, сейчас не то, что мы рассказывали, что эта стена мешает увидеть свет. То есть мы... Эффект такой, как вот муха бьется в стекло, но не видит рядом руточки. Поэтому, конечно, вот наша цель с вами раскрыть вот эту форточку, увидеть ее и увидеть свои возможности. И тогда человек, когда получает такой ресурс, он может все, все, что ему закончится. И наша задача сделать вашу жизнь проще, сделать ее такой успешной, радостной. Вот для этого сюда и приехали но а, нужна ваша помощь, ваше участие. То есть без вас мы это не сможем сделать. Это, как говорится, а, мы всегда говорим, у нас есть такая любимая мантра «Моя воля ни разу не перекосновит». То есть пока вы этого сами не захотите, чего не будет происходить. Мы себя во всех областях. Поэтому, конечно, у многих, когда приходит к нам на сессию, индивидуальную консультацию, Сидят и выбирают, а что, же, а что же выбрать? То ли здоровье, то ли финансы. Вы выбираете, да? Ой, наверное, финансы. Хорошо, поработаем по финансам, раз выходите. работаем с финансами, раз, перетекает здоровье. Все для косы, важное здоровье, да? А потом, естественно, это все выравнивается. Потому что выравнивается здесь, причина, выравнивается и там. В самом, оно имеет корешки от выпилого лечения.